Третий фрагмент решения задачи D4, относительное движение точки. Четвертая задача по динамике. Мы приступаем к решению задачи. Напомню, все уравнения движения мы, конечно же, ищем с чего начинаем. МА равняется сумма всех сил, которые действуют на тело. В данном случае, напомню, речь идет об абсолютном движении. То есть, мы должны были бы записать, ну, строго говоря, повторюсь, в дифференциальном виде. mR2' равняется сумму всех сил. То есть, мы должны были бы записать вот это уравнение таким образом. mA абсолютная. Ну, да, мы договорились. А просто обозначает. Равняется сумма всех сил, которые действуют на тело. Нам надо разобраться с тем, что из себя представляет тогда абсолютное ускорение, и что из себя представляют силы, которые действуют на тело. Ну, с тем, что такое абсолютное ускорение, мы уже разобрались. Напоминаю, это вот эта формула. Вот она. Теорема ускорений при сложном движении. Абсолютное ускорение равно сумме относительно переносного и кариолисового ускорения. Кариолисовое ускорение у нас будет присутствовать, поскольку переносное движение у нас вращение. Напоминаю. То есть с этой частью мы разобрались. То есть мы можем смело написать, что м а относительное плюс м переносное плюс м а равно в сумме всех сил. Вот здесь давайте разбираться, какие силы действуют на нашу точку. Естественно, давайте здесь прям изобразим. Естественно, это что? Как я уже сказал, сила упругости пружины. Это сила упругости. Раз. По модулю напоминаю сразу... Давайте здесь выписывать силу упругости по модулю. Равняется чему? c Коэффициент жесткости умножить на деформацию пружины. Далее. Естественно, у нас тело обладает массой, где? Вот 10 грамм То есть сила тяжести. Давайте G обозначим. По вертикали вниз. И вот здесь вот вопрос: тот, из-за которого, помните, я говорил, и ввели при решении мы ввели вот эти оси движение это по прямой мы вдоль этой прямой уже направились x для чего же нам очень z и y да что нам надо будет отвечать на вот этот вопрос найти силу давления шарика на стенке канала но на канал, раз шарик давит на канал при своем движении, значит, по третьему закону Ньютона, что с такой же силой по модулю равной, но противоположно направленной, что у нас действует. Давайте мы это напишем. N шарика вопрос. То есть искать мы будем давление шарика на стенку канала. Но сейчас мы рассматриваем другую силу, с которой наоборот канал давит на шарик. А эта сила будет направлена в каком направлении, нам неизвестно. Нам известна только плоскость, в которую она будет направлена. Поскольку силы сопротивления у нас здесь нету, то есть вдоль стенки канала нет, уж составляющей, то эта сила будет направлена поперек оси канала. То есть вот в этом самом поперечном сечении, в котором у нас и ввели соответственно вот оси Z и Z и Y. Z и y. То есть, вот эти три системы, три э, координатные прямые X, Y, Z образуют нашу относительную систему отсчета. И вот в, в этой плоскости M, Z, Y направлена как-то произвольно вот, сила давления N. Она направлена как-то произвольно. N. Вот эта сила, повторюсь, равна по модулю этой, но противоположно направленной. Соответственно, я уже это говорил в первых задачах еще по статике. Вы можете посмотреть решение задачи S1, если не ошибаюсь, S2 и S3, там речь идет об. Этом. Эту силу нам удобно разложить на две составляющие, на nz, две перпендикулярных составляющие nz и ny. Чтобы вам было легче отслеживать, давайте я посмотрю в решении, где у нас, как они обозначены. На две взаимно-перпендикулярные составляющие. N1 и N2. Значит, ZN1, y n 2 Но ну, логики, конечно, в этом никакой. Ну, по традиции, я бы, конечно, вот здесь наоборот N1. Ну давайте так и обозначим. N2 и N1. То есть, фактически, мы рассматриваем, что мы разбили N на две составляющие. N2 плюс n 1, ну или составляющая по оси Y, плюс составляющая по оси Z. Итак, вот под действием этих трех сил, ну точнее четырех, F-упругости G, N1 и N2, наше тело и совершает свое движение. То есть, это что у нас? F-упругости плюс G, Плюс N1. Плюс N2. Вот мы записали уравнение движения. Теперь нас интересует, напоминаю, именно уравнение относительного движения. Что мы делаем? Переносим, соответственно, все остальные слагаемые направо. Здесь оставляем MA относительное. Равняется. Чему оно равняется? Значит, минус МА переносное, минус МА кариолисовое, плюс сила упругости пружины, плюс сила тяжести шарика, плюс N1, плюс N2. Ну вот теперь нам будет легче. Ну, напоминаю сразу, что это у нас сила инерции переносного движения. Это у нас сила инерции кориолесового движения. Напоминаю, что сила инерции у нас равны что как раз вот масса умножить на соответственное ускорение со знаком минус. То есть мы можем переписать вот это уравнение в таком виде. МА относительное равняется F переносное плюс F Сила инерции плюс Сила упругости Плюс G Плюс N1 Плюс N2 Теперь Сразу о Значит Давайте определимся Здесь у нас еще не совсем понятно Что из себя представляет Значит, Переносная сила инерции и коррюльсия. Ну, Переносная сила инерции в данном случае представляет центробежную силу инерции. Потому что, повторюсь, у нас движение какое здесь? Оно у нас какое? По переносное движение я показывал здесь, вот, когда показывал. Это движение по окружности. То есть, тело массы М будет обладать чем? Ускорением, которое направлено к центру окружности. То есть, это Ускорение переносного движения. Соответственно, значит, сила инерции переносного движения будет направлена в противоположную сторону. Итак. По модулю, естественно, чему будет равна по модулю эта сила? Давайте сразу выпишем уже. По модулю сила инерции переносного движения, она равняется, значит, по модулю МА переносное. Поскольку это у нас движение по окружности, то это у нас будет m омега квадрат переносного умножить на радиус. ну радиус, извините, это я черканул. радиус у нас чему будет равен? радиус будет равен вот, допустим, точка находится здесь, значит радиус вот этой окружности, по которой он движется, это значит у нас отрезок r начальный плюс что? это у нас x, да? Соответственно, это будет x умножить на что? Вот этот отрезок будет, если это у нас x, то это у нас противолежащий катет к альфа x синус альфа. То есть, радиус у нас будет равен r плюс x синус альфа. Далее, по модулю опять-таки кориолисового ускорение Давайте опять воспользуемся сразу Значит, вот этим чертежом и определением повторяю силы инерции то есть сила инерции у нас чему равна масса умноженная ускорение но противоположно направлению направлению ускорения в данном случае кариолисовое ускорение мы рассматриваем оно у нас равно вот этому векторному произведению если мы предположим Скорость нам неизвестна, а нет, у нас известна, она положительная, то есть она направлена туда. Значит, векторное произведение вот это у нас будет равно. Давайте посмотрим по правилу векторного произведения. Вот здесь давайте я прямо и изображу, вот мы уже начеркли. Давайте здесь будет удобнее. Итак, скорость у нас будет направлена туда, вектор скорости по оси x туда, вектор будет направлен туда в e. Омега-Е у нас вот, я уже показывал. Вот оно, омега-Е. По правилу векторного произведения от первого множителя от угловой скорости к поступательной скорости. Это, извиняюсь, VR относительно скорости. Значит, вот сюда кратчайший поворот. То есть, будет направлено на нас. Если вот оси и клик и Z направлены сюда, то на нас будет направлено. Кориолесовое ускорение. Значит, э, сила инерции кориолесового движения будет направлена, что... От нас. То есть, F Кориолесова будет направлена от нас. Ну, а по модулю, значит, будет равняться 2M модуль векторного произведения этих двух векторов или 2M омега -Е на синус альфа поскольку угол между ними, как вы видите, равен чему? как раз углу альфа. он и равен. итак, направление и модули всех этих слоев. а да, но ну еще остался модуль. а ну вот он указан. сила упругости Цена на дельта х. дельта х в нашем случае представляет просто, значит, что разницу между координатой х текущей и чем не деформированной длиной, То есть равняется cx минус l нулевое. Это уже у нас будет модуль, повторяю, направлен, он будет противоположно деформации. То есть вот, например, здесь у нас x минус l нулевое в данном случае положительно, а проекция будет направлена отрицательно, потому что направлена сила упругости против оси x. Итак, определившись со всеми этими величинами, нам достаточно теперь решить вот это уравнение. Но, естественно, мы его будем решать не в векторном виде, а мы его что сделаем? Спроецируем на ось x. То есть мы возьмем x 2 равняется... Извините... Здесь у нас будет m омега квадрат r плюс x синус альфа. Это у нас кориолис, это у нас центробежное ускорение. Оно у нас направлено вот сюда. Давайте мы все-таки выпишем, потому что здесь будет не совсем понятно. Итак, вот наша точка, вот наш отрезок. Значит, вот наша сила упругости. Повторюсь, вот это положительное направление оси Х. Вот это наша сила упругости. Вот это наша сила тяжести. Уже. Вот это наша сила инерции переносного движения. Сила инерции кариолисового движения, она будет направлена как от нас. Но в данном случае по оси Y, но ну, от нас. У нас здесь небольшой. Я-то посчитаю, что Y у нас направлено. Туда, ну давайте изобразим как на чертеже. То есть вот это ось Y. Это ось Z. Значит, идет кориолисовое ускорение у нас направлено вот сюда. И кориолисово. Ну и соответственно, здесь у нас было N1 по оси Z. И здесь вот было еще N2 по оси Y. Это вот у нас ось Y. Итак, теперь мы проецируем на ось X. Значит, вот это равно нулю, это равно нулю, это равно нулю в проекции. Вот это у нас мы написали. М, MX2' то есть мы написали, где у нас первое, что мы остановились, это сила чего? Переносного движения. Вот мы ее модуль записали. Но этот модуль проецируется вот сюда. То есть, вот у нас... Вот у нас... У нас вот это угол альфа. Где у нас здесь угол альфа? Значит, это перпендикулярно этому, это перпендикулярно этому. Вот углы со взаимно перпендикулярными. Альфа, значит, здесь у нас еще раз синус альфа. Со знаками знак будет у нас стоять плюс. Дальше. Проекция... Следующее слагаемое – кориолисовое ускорение. Проекция будет равна нулю, потому что она направлена по оси Y, то есть перпендикулярно оси Z. То есть здесь у нас плюс 0. Следующее. Проецируем силу упругости. Сила упругости. Вот она. Проецируется полностью. То есть весь модуль, вот весь этот модуль ложится на ось X, но со знаком минус. То есть минус x минус L нулевое. Далее следующая сила у нас какая? Сила тяжести это мг модуль, вот он, вот он этот модуль МЖ. он проецируется сюда, где у нас угол альфа. Раз, два. Это перпендикулярно этому, это... Нет, это, параллельно этому, это параллельно этому. То есть вот у нас угол альфа, соответственно эта проекция будет косинус альфа. С Каким знаком минус, минус. МЖ косинус альфа, поскольку проецируется против положительного направления оси х. И что у нас осталось? Плюс n1 плюс n2. Но эти два вектора n1 и n2 проецируются в 0. То есть плюс 0 плюс 0. Итак, мы имеем вот такое уравнение движения mx2' равняется относительному движению М омега квадрат r плюс x синус альфа синус альфа минус cx минус l нулевое минус mg косинус альфа. Вот пожалуйста у нас дифференциальное уравнение второго порядка. Потому что старшая производная второго порядка. Первой производный у нас нету, потому что силу сопротивления мы не учитываем в задаче. Напомню. Так, стоп. Давайте мы остановим этот фрагмент. Он уже долго длится. И продолжим в следующем фрагменте.